Мои хорошие, если вы смотрите это видео, значит вы не просто так оказались здесь и сейчас. И это послание вам надо прослушать и прослушать до конца. Родные мои, война на Украине запустила очень важную внутреннюю работу во многих людях на планете. Это как волна, что затронула многие сердца со всех концов планеты, из разных стран, от всех народов были отправлены Богу чистые сердечные послы о том, что они хотят жить без войны. Во многих людях пробудились истинные жизненные ценности, благодаря которым они поняли, что все внешние разделения – на государства, страны, нации, народы и расы лишь условны. Везде есть прекрасные, добрые и сердечные люди, которые хотят мира на Земле. Хоть мы разбросаны физически по всей планете, но на тонком плане все светлячки объединились в единую семью света. Мы свет, что преображает этот мир. Этот мощный световой посыл единства пробудил древнюю силу, которая долгое время, тысячелетиями дремала внутри планеты. Она раньше была не нужна, так как души активно получали низковибрационный опыт. Сейчас на Земле во многих частях планеты Поднялись великие хранители – это огромные, как великаны, очень сильные и крепкие световые существа. Множество хранителей стали и соединились между собой в единую световую сеть, как решетку, которая точно обняла планету. И это сила, которая теперь помогает гармонизации и выравниванию тонких планов, чтобы разрушение старой реальности и проявление новой, более вибрационной, шло самым наилучшим способом. Война на Украине запустила очень болезненный, но необходимый разрушающий процесс старой трехмерной реальности прямо на физическом уровне. Если раньше эта трансформация шла больше на тонких планах, то сейчас пришла на плотный план. Те, кто выбирают агрессию и живут в осуждении, гневе, страхе, эгоизме, являются частью проявления этого разрушения. Они как физически, так и энергетически посылают в пространство разрушающие действия, и это их выбор, их роль в трансформации мира. Живя в низких энергиях, они со временем уйдут вместе со старым миром. Родные мои, запустилась активная трансформация на физическом плане по всей планете. Уйдет все ненужное, многое будет меняться. Но все это со временем приведет нас к лучшему в мир высоких вибраций. Мы переходим в новый мир Земли. Нас всех ведут. Удерживайте высокие вибрации и переходите в новую световую реальность. Скажите, вам резонирует это послание? Кому вы относитесь? К высшим вибрациям или к низшим? Если у вас имеются блоки в виде претензий, обид, осуждения, но вы готовы с ними расстаться и понимаете, что не знаете, с чего начать, Приходите на консультацию, где мы с вами разберем ваше внутреннее состояние на метафорических картах Таро. И с помощью молитв, практики, медитации начнем менять как внутреннее, физическое, так и внешнее пространство вокруг себя. Все ссылочки я оставила в описании под этим видео. Я вас жду у себя на консультации. До новых встреч в новых видео.